но у тебя еще будет догонять в течение, наверное, месяцев двух, то есть да. сейчас вот, вот этот марафон, он пройдет, у тебя из той информации, которая, то есть я дала информацию, но если брать за основу 100%, то ты ее услышала 70%, с марафона ты выходишь, у тебя 50%, через два месяца у тебя остается в лучшем случае 20%, вот, и если ты ее пересматриваешь, эту эту информацию то она у тебя со процентов которые я тебе дала увеличивается на 120 не на 100 на 120 потому что те 20 процентов которые у тебя остались они остались в мировосприятии таком который у тебя есть сейчас на сегодняшний день Ты пересматриваешь мировосприятие у тебя уже другое через какое-то время и ты получаешь опять процентов информации, которую я тебе говорю, в новом мировосприятии, плюс 20% они у тебя закрепляются с того мировосприятия. Понимаешь, как это работает? Когда мы пересматриваем, мы, получается, что мы видим новое, новое, новое восприятие, у нас идет тех моментов, которые мы изначально не могли их даже услышать, потому что не были готовы к определенной информации. И получается, что когда мы видим а, некоторые книги, некоторые фильмы, некоторых спикеров, мы бывает смотрим, и каждый раз они раскрываются по новой. То есть тот человек, который это говорил, он может быть даже не нес определенную информацию, не, а, не сам не, не понимал, что он может. В, скомпоновать какими-то своими фразами определенные видения о конкретного человека. Но тот человек, пересматривая его в какой-то из разов, получает от него информации больше, чем он дал. Ага, действительно, есть такие, есть такие моменты, которые хочется перес, перечитывать, пересматривать, переслушивать. И если есть такое желание, то не надо его думать, да и что я там не видел, что я там не слышал. Если есть такое желание, то Лучше пересмотреть, мы тогда получаем больше информации.